Добрый вечер. Вирус X2 уехал к новому хозяину. Тут вот он у меня стоял. Эх, надеюсь, он будет радовать нового владельца. Но вечером у меня новая, так сказать, радость. Не знаю, Пришла посылка с наклейками на Feedback Irbis ttr 125, который я заказывал в Питере. Нашел. Вконтакте группу. Узнал что почем чем. И за 1700 рублей заказал себе комплект наклеек металл мулиша на этот пидбайк. Вот в таком тубусе они пришли. Сейчас их вот там, свернуты. Сейчас их вот разложу на своей знаменитой бархатной тряпочке, на которой делаю все обзоры. И посмотрим. Что мы имеем перед тем как приступить к наклеиванию ну вот я тут разложил что мы имеем вот такие наклейки не совсем не пока понятно ну какие-то детали мне уже понятно как и куда клеить Но вот эти вот штуки вот это вот, вот, это вот. я что-то пока ну тут вот из двух частей пока не разобрался, ладно, начнем с того что понятно, а потом остатки будем приклеивать, куда останутся места, но ну, вот подарок такая наклеечка, все будут ездить на индуры. куда-нибудь приклею, если место останется, так, ну я взял фен в гараже, в общем-то небольшой плюс, где-то плюс 5 взял фен чтобы греть пластик и пластик и а, сами наклейки буду греть ну вот обезжиривать обезжиривать буду наверное мне нужно будет перед наклейкой вот сюда на крыло на заднее открутить боковины чтобы туда залезла залез пластик наклейку, потому что он мешает. В общем, по ходу я сейчас сориентируюсь и буду вам показывать так частями, что у меня получается. По крайней мере эту сторону поэтапно я покажу. Так, ну пожалуй, я начну вот с пластика на самое понятное и простое место, чтобы понять, как это клеится. Попробуем вот на самом понятном участке. Вот этот кусок, вот этот. Обезжиривал, значит, вот смотрите, очиститель приводной цепи мотоцикла, у меня есть такой, Моторайт, обезжиривает вот аж до, до скрипа, то есть брызнули, тряпочкой протерли, все, поверхность обезжирена, мне нравится. Сейчас попробую наклеить. В общем, надо начинать от центра, иметь пластиковый шпатель, и потихоньку разглаживая греть феном и наклеивать, выгоняя пузыри. У меня тут получились заломы в нескольких местах. И несколько пузыречков осталось. Вот. Отклеивать я уж не буду переделывать. Что-нибудь придумаю или так оставлю. Ну в общем, следующие детали, в принципе, я понял. Как это делать попробую более аккуратно наклеить короче наклеил я заднее крыло но это геморрой реальный пузыри и заломы не знаю какие руки надо иметь чтобы это все приклеить или опыт но человеку первый раз это ну, нереально, ровно все это наклеить. Единственное, я понял, это надо греть и тянуть. Греть и тянуть. Натягивать. Как-то так. Да. Но оно издалека как бы не видно. Косяков. Оно потом, наверное, еще как-то все уляжется. Ну, Вблизи, конечно, Вижу я эти пузыречки, иголкой что ли их потом проткнуть, но они не выводятся вот. в сторону никуда, то есть если он попал, то он уже попал, его не согнать. Ну вот, буду клеить дальше. Фишку, как клеить эту пленку, ее надо греть и тянуть, по достижению определенной температуры она становится очень эластичной. Ее можно натянуть как угодно. То есть вот эту часть я уже наклеил практически без, без пузырей. Хотя тут такая она сложная деталь. Вот. Просто грел и тянул. Вот. Будем клеить дальше. Так, двигаемся дальше. Самое простое было наклеить вот эту вот деталь. Вообще идеально она легла. Пришлось, правда, снять вот этот кусок пластика. По-другому его аккуратно не подклеить. Вот Было наклеено крыло. Крыло тоже пришлось снимать, чтобы аккуратно наклеить. Вот ну, так вот. На этой стороне у нас осталось вот этот вот пластик. Самый большой. Обклеить и буду клеить вторую сторону так ну вот что у нас получилось наклеил я боковой пластик а, так наклеил защиту пера В принципе нормально встала без проблем пришлось снять сиденье чтобы вот этот загиб сюда вот он заходит под сиденье наклеить Сиденье одевать не буду. В ту сторону также наклею. Вот, тут так у нас получилось. Вот болт я вывинтил. Сверху на винил, закрутил. Выкройка не совсем совпадает. Но ну, в принципе вот, кстати, на маятник наклеил наклеечку. Ну, мотоцикл преображается. В принципе, смотрите. Весьма так симпатично. Вроде бы вся эта сторона уже сделана. Больше здесь клеить нечего. Вот у нас что осталось. Осталось немного. Четыре элемента наклеить. И на маятник еще. Ну вот остались тут надписи. Две большие, три маленькие. Ну, одна на маятник пойдет. Металл мулиша две большие не знаю куда, может быть вот сюда наклею. посмотрю сейчас закончу эту сторону и тогда буду думать куда уже все это приклеить мелочевку, вот такой результат В принципе, вторая сторона у меня уже пошла полегче, потому что я понял принцип работы с винилом. Его надо греть и тянуть. Греть и тянуть. Результат, в принципе, мне нравится. Получилось неплохо. Пусть вас не смущает, что он у меня так сильно наклонен. Там подножку старый хозяин переваривал, но сделаю ее не под тем углом. Я потом, будет время, и это, это все исправлю. Ну вот, такой результат. Мотоцикл, можно сказать, преобразился Посмотрим, как этот винил будет себя чувствовать во время эксплуатации, моек, поездок и так далее. На этом все. Надеюсь, это видео было вам полезным. Счастливо!